Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о самооценке. Ну Почему? Ну, хотя бы потому, что кто-то отлично знает все свои достоинства, гордится ими, умело использует в повседневной жизни и для продвижения по служебной лестнице, а кто-то вечно сомневается в себе, поэтому не в состоянии реализовать даже те таланты, которые для него вполне очевидны. Все это связано с нашей самооценкой. Но давайте определимся с самим понятием самооценки. Многие думают, что самооценка это то, как мы сами себя оцениваем, но это не совсем так. Ну, То есть и это, и плюс еще и то, на что мы соглашаемся. То, что то есть на то, на что мы идем, поскольку мы оценивать себя можем в одном качестве, а действовать можем совсем по-другому, иногда даже прямо противоположно тому, как мы себя оцениваем. Какие же основные признаки низкой самооценки? Это сравнивание себя с другими, это неумение воспринимать критику и признавать собственные ошибки. Неумение говорить «нет» и выстраивать свои границы, и, что самое важное, уметь их отстаивать. Если уж вы придерживаетесь каких-то определенных принципов, правил, сами для себя, и впоследствии кто-то может эти границы ваши подвигать или пробивать, и вы на это соглашаетесь, это один из признаков заниженной самооценки. Нерешительность, страх совершить ошибку, избежание одиночества, выковыривание из обычных обстоятельств негатива и вечный поиск подвоха часто еще может это проигрываться как постоянное нахождение в состоянии обороны и рассматривание социума как нечто враждебное недовольство своей внешностью ранимость вас легко обидеть постоянная внутренняя критика во всем считаете себя виноватым желание угодить всем даже в ущерб себе. Ну вот последнее, это прям самое одно из таких очень ярких качеств низкой самооценки, и очень часто связано с психологией жертвы. То есть, когда человека даже бывает и не просят о чем-либо, но у него уже в мозгу срабатывает, вот щелчок, что вот что нужно такого сделать для человека, чтобы соответствовать его ожиданиям, чтобы ему чем-то помочь, чтобы но в чем-то удовлетворить его потребности, и совершенно не задумывается человек о том, а для чего ему это нужно и нужно ли вообще. Хорошо, каковы же астрологические признаки низкой самооценки? Ну, как правило, первое, на что смотрят в астрологии, это на второй дом. Ну вот я увеличила, чтобы было лучше видно. Итак, знак, в котором начинается и продолжается второй дом, через планеты во втором доме, если они там есть, и их аспекты, и через планету управитель второго дома, позиция в доме, знаки, аспекты, диспозитор. Ну, давайте посмотрим на примере. Ну, возьмем карту Мерилин Монро, достаточно известная личность до сих пор. И э, есть указание на то, что... Самооценкой у него были некоторые проблемы. Ну вот второй дом у нее находится в деве, и второй знак, куда он протягивается, это весы. Дева указывает на то, что для человека очень важно было служить ближнему. Также очень важно было, то сама оценка зависит от того, насколько она может позволить себе ком-либо заботиться, проявлять свою заботу, доносить какую-то информацию очень важную. Плюс еще и сюда подмешиваются весы, а весы у нас управляют Венерой. Венера это партнерство, то есть также самооценка зависит от партнерства, от того, как человека оценивают другие. Ну, также сюда еще относится и статус. Ну, соответственно, если бы второй дом был в тельце, самооценка зависела бы от того, чем владеет человек. Ну, давайте пробежимся. Например, если бы был. Второй дом во льве. То соответственно, от того, сколько человек имеет драгоценных вещей в доме, насколько богатая вокруг него обстановка и окружение в том числе. Если в скорпионе, то очень важно здесь материальная обеспеченность. И также наследство. Тема наследства. Самооценка зависит от того, сколько у человека наследства. Стрелец здесь, самооценка от того, сколько человек знает. Может быть, здесь даже важно знание языков, количество языков. Если в козероге это статус, положение. Водолей это друзья, количество друзей, общение. Рыбы это, наверное, чувственная сторона, забота. То есть самооценка зависит от того, сколько... Заботы и внимание уделяются человеку в Овне. Это, наверное, вот его личные активности, я так понимаю. Также, так, о Терце мы сказали, близнецы также связаны с информацией и с легкостью, с информацией, обменом информации, с коммуникабельностью также еще если в раке рак это род это семья это когда все свои близкие родные рядом ну вот так вот если быстренько, Итак, самооценку, как и любые другие сферы жизни, личности, всегда нужно оценивать как комплекс показателей, в какой дом попал управитель второго дома, какие аспекты сформировал и какие планеты имеются во втором доме. Ну, Сатурн во втором доме, кстати, очень часто говорит о наличии проблемы с самооценкой, даже если у человека, э, ну, вроде как все хорошо в жизни, его хвалят, он достаточно удовлетворен, но... Когда Сатурн во втором доме, человек всегда, ну, всегда он будет чувствовать нехватку финансов, всегда. Ну, я сегодня покажу на примере. Вот это может выглядеть примерно так. Второй дом, Сатурн. Ну, здесь еще хуже положение, я о нем буду потом рассказывать чуть попозже чтобы понять вообще что ну, как удовлетворить собственную самооценку человека нужно посмотреть где находится Юпитер ну, вот в данном положении мы смотрим ой, извините не юпитер а управитель второго дома ну, здесь солнце солнце в шестом доме то здесь самооценка человека влияет от его здоровья и от э, его работы то есть его каждодневного труда. Кстати, если Юпитер находится во втором доме, это тоже не всегда очень хороший показатель, особенно если он имеет напряженные аспекты, квадраты, оппозиции. Это может говорить о неадекватной оценке человека самого себя. Ну, по карте Мэрилин Монроу, правитель второго дома, э -э -э. Меркурий находится в десятом, самой высшей точке гороскопа. То есть, соответственно, на ее самооценку мог повлиять статус, высокий статус, высокое положение. Это для нее было бы благоприятным знаком. Ну, самое важное, что нужно понять, это то, что на формирование самооценки ребенка всегда влияет в первую очередь в родители, в воспитание, их похвала, критика, придает уверенность ребенку или наоборот, неуверенность. Ну, следующее, что важно учитывать при самооценке, это наше Солнце, положение нашего Солнышка. Это эпицентр человека, его умение сиять, быть уникальным, дает славу, почет, социальные амбиции, выражение своего я в обществе, то есть, собственно, дает уверенность в себе. По умолчанию, поскольку у и Весов Солнышко их находятся в изгнании и падении, то, как правило... Представители этих знаков недостаточно уверены в себе. И для водолея, чтобы чувствовать себя значимым, он может проявлять себя неординарным каким-то способом, экстравагантным. Для весов важно заручиться поддержкой своего партнера, поскольку весы неразрывно связаны со знаком партнерства. Также Сатурн во льве. Это поскольку лев управляется солнышком, то Сатурн, находясь во льве, находится, ну, прямо говоря, в гостях у Солнца. Он, вот как раз на примере, не дает возможность Солнцу развернуться полностью. Сейчас я здесь переверну. Развернуться. Вот. Вот, вот такой вот вариант, когда Сатурн, в знаке зодиака Лев это Сатурн в гостях у Солнца. Он сдерживает творческие порывы представителей знака зодиака Лев и очень часто вот с таким положением <coughs> э, львы становятся, знаете, такими критиканами, не вот, все подают сомнению, могут быть даже какими-то такими тихими деспотами, Но ну, достаточно такими сложными людьми. Итак, если Сатурн имеет контакт с личной планетой, вы можете иметь по отношению к самому себе низкое самоуважение, чувствовать себя неполноценным или неэффективным, или ущербным. Ну, в общем-то, соединение Сатурна с Солнцем серьезно влияет на способность быть успешным в жизни. И если вы достигаете успеха, то всегда будет надоедливое ощущение, что вы этого недостойны, и другие могут над вами насмехаться. И я могу сказать, что вот такое соединение, оно было у Джима Кэрри, который долгое время боролся с глубокой депрессией, чувством неполноценности. Ну вот его карта, обратите внимание на вот это вот соединение. Солнце в Козероге, Сатурн уже в первом градусе Водолея, но здесь еще достаточно силен, и, конечно же, вот это соединение, оно очень сильно сковыло его творческую натуру. Ну, также важно понимать, что где бы ни находился Сатурн в нашей карте, он нас учит. То есть мы учимся по Сатурну, учимся бороться со своими страхами, прорабатывать эти страхи, преодолевать. Ну и страх быть собой, так как автоматическое принятие на себя то, что вы будете отвергнуты и о вас не скажут ничего хорошего. С этим всем нужно работать в течение жизни. Гармоничные аспекты Солнца и Сатурна, это, как правило, тригоны, секстели, они дают внутреннюю опору и говорят о том, что ну, родители настоящие авторитеты были для своих чад и подходили к воспитанию, ну, можно сказать, с правильной позитивной точки зрения, всего в меру. Следующие аспекты, которые мы рассмотрим, это оппозиция между Солнцем и Юпитером. Как правило, то есть Юпитером все расширяет, Солнце ⁇ это наше эго, и, как правило, такой аспект, он говорит о чрезмерной самоуверенности, эгоцентричности, когда человек... Желает, чтобы весь мир смотрел на него. Это признак нарциссизма в том числе. Кстати, такие детки будут рождены в конце сентября, начале октября 2022 года. То есть этот аспект дает чрезмерную уверенность и часто встречается в семьях королевских, коравнуванных особ. Когда же они находятся в одном тригоне, то есть Солнце, вот, например, как в, в огне и Юпитер в огне, это здоровый оптимизм, здоровая уверенность в себе и умение поддерживать окружающих, как-то заряжать их своей энергией, своим позитивом. То есть случаи, когда самооценка самого себя, она достаточно адекватна. Далее аспект называется Сатурн в соединении с Венерой. Замороженные чувства. Они, как правило, дают ненадежность, страх по теме взаимоотношений. Сатурн ограничивает Венера, отвечает за внутреннюю ценность, любовь, отношения и чувства. Я имею право. Следовательно, результат – низкая самооценка. Ну, Здесь очень часто могут быть переживания, что человек внутренне себя Ощущает недостойным любви, или что его не любят таким, как он, не могут любить таким, как он есть на самом деле. И для того, чтобы его любили, любовь это нужно заслужить. Часто это связано конкретно с достаточно холодными, прохладными отношениями с родителями, кого-то или кого-то одного из родителей, чаще всего отца. Кстати, вот, к примеру, такое соединение есть в гороскопе у Дональда Трампа. И оно находится в знаке зодиака рак, рак непосредственно связан с родиной, с тем местом, где человек живет. Но ну, В его случае это, скорее всего, проигрывается как зависимость от ну, своей родины, от своего места проживания. То есть для него женщина, если говорить о женщине, важна как мать, сдержанная, хорошая хозяйка который все под контролем. Ну, скорее всего, у него была очень строгая мать, которая воспитывала его ну, большой строгости и экономии, наверное. Экономная, да. Еще тут есть один важный аспект, на который я хочу обратить внимание: это соединение Северного узла с. Солнцем. Как правило, такой аспект бывает у неординарных, очень известных личностей. Таким людям очень легко реализовываться в жизни, двигаться к своей намеченной цели и ждет успех, слава, уважение. Точно такой же аспект есть еще у одного нашего известного путешественника, ведущего телепрограммы. Мир наизнанку Дмитрия Комарова. Ну, не только у него, по-моему, еще у Дмитрия Птушкина я тоже такое видела. Ну, в общем-то, все, у кого есть такой аспект, им, как правило, легко э -э двигаться к славе, легко зарабатывать очень большие деньги. То есть, это аспект связан непосредственно с высокой самооценкой. А вот южный узел соединения с Луной, он как раз наоборот, может говорить о каких-то проблемах, но мы сейчас на нем, я не думаю, что здесь что-то очень серьезное, что влияло бы на самооценку. Скорее всего, здесь идет указание на то, что для человека отработана программа семьи и нужно заниматься вопросами ну, какими-то такого глобального характера, чем он собственно и занимался. Более сложный вариант, когда Венера находится в соединении с Сатурном, да еще и в знаке управления Сатурна, это в Козероге. То здесь вообще идет указание на очень большую стеснительность, холодность, эмоциональную, практичность, зажатость. То есть человека ну, родители ставили при воспитании в очень жесткие рамки. Возможно, также воспитание было значительно старшими членами семьи, там, бабушки, дедушки, ну, влияние на ребенка в первую очередь. Также у меня на практике были случаи, когда человек ну, не сам подвергался насилию, а, например, между родителями были достаточно сложные отношения, возможно, некоторые да, насильственные действия по друг к другу. Ну, в общем-то, это сложно. Когда Венера и Сатурн, это очень сильно идет эмоциональная зажатость. Кстати, если говорить о финансовой сфере, то это тоже нехороший знак, потому что влияет на деньги Венера, а Сатурн их зажимает. То есть при отсутствии других благоприятных аспектов у человека могут быть вообще финансовые проблемы по жизни. Следующий очень важный аспект – это ретро-Сатурн. Смотрите, Сатурн он отвечает за внутренний стержень человека и за ощущение уверенности в себе, ощущение твердой почвы под ногами. Так вот ретро, ретро по пятнам движении Сатурна означает, что вот этого ощущения у человека нет. И также еще ретро Венера, это не в то, что тебя могут любить просто так. Как это... Может проигрываться, во-первых, эти аспекты, как склонность к накопительству, играя серии трачу, потом ругаю себя за это, обещаю что в следующий раз буду экономить, затем ситуация повторяется. Так лечится через заначки любого рода накопительства, начиная от счета в банке, заканчивая коллекцией плюшевых мишек. Тенденция возвращаться к прошлому отношению, мысленно или реально, человек больше любит не сегодняшний день. А то, что было когда-то. У женщины может давать зацикленность на браке. Серии хочу, чтобы все было идеально, как надо. Так, мужчины с серой могут не давать отношениям полного хода, ожидая какого-то волшебного момента. Как правило, такие мужчины больше однолюбы. Итак, может быть, скрыто чувство, что вы недостаточно хороши, недостаточно привлекательны, симпатичны. Такой аспект был у Уилла Смита, Джеки Чана. Ну, давайте посмотрим на карту Джеки Чана. Вот он его Сатурн ретроградный в точной оппозиции к Венере. Вот эта оппозиция, она может говорить о частых внутренних расстройствах, о чувстве одиночества, о возможном... Ну, в мыслях, в мыслях о том, что, возможно, человека никто не любит или недостаточно любит. Ну и также идет четко указание на то, что родители были достаточно холодны в воспитании с ним. Ну и насколько неизвестно, его рано отдали в школу борьбы, и, в общем-то, его ну, воспитание было достаточно жестким и в достаточно жестких условиях. Когда Сатурн ретрограден в карте рождения, может возникнуть больше, чем обычно, переживание вины и неуверенности в себе. Страхи являются внутренними и они могут внешне иметь храброе лицо. То есть Человек внешне показывает уверенность в себе, хотя внутри ну, чувствует себя достаточно уязвимым. Люди, рожденные с ретро-Сатурна, могут испытывать особую тревогу в нервозных ситуациях, требующих соблюдения протокола, этикета или определенных наборов стандартов и правил. Как правило, они могут сомневаться в своей ценности, могут избегать ответственности за свои ошибки, бояться рисковать. Часто бывает подсознательный страх быть отвергнутым и потерянным. То есть, достаточно ну, сложные проработки. Еще при эритроградном Сатурне очень часто случается так, что или отцы мало занимались своими детьми, или были достаточно строгими со своими детьми, или находились где-то далеко. Вполне, может быть очень большая разница в возрасте, там не 20 лет, а более 30, там может быть и 40, и больше. То есть буквально пропасть между отцом и ребенком, когда ну, отец его буквально ну, не замечает. В общем-то, еще часто бывает, когда дедушки воспитывают. Ну и, конечно же, один из ну, признаков воспитания, то есть отношение к ребенку, это невоспринимание его как личность. А вот или сюсюкает с ним что-то, вот маленький ребенок, и с ним как с игрушкой, то есть не воспринимает его серьезно, не считается с его мнением. Ну вот, такие, такое вот отношение, оно может приводить к серьезным таким дарам по самооценке следующий аспект это луна в аспекте сатурном или в козероге так, ну здесь, как правило, Луна это наши эмоции, эмоции с Сатурном они сковываются, часто такой аспект бывает у тех, кто слишком стеснителен, ну не то чтобы не уверен в себе, а старается как-то держать свои чувства, свои эмоции, даже не чувства, а эмоции под контролем. Дает некоторые сомнения по поводу себя, страхи, недостаток соединения со своими чувствами, со своими желаниями. Особенно это сложно для женщин, поскольку они могут сомневаться в своей женственности, в гармоничностью. Поэтому слабую Луну необходимо усиливать. Особенно плохо, когда соединяется Сатурн, Кету, Кету и Луна вместе. Потому что Сатурн давит ограничениями, «надо». А Киту, что вот нужно все заслужить своим трудом. Вот такое есть у Тома Круза в карте. Давайте посмотрим. Ну вот карта Тома Круза. Луна в соединении с северным узлом в оппозиции к Сатурну с южным. Ну, на самом деле, здесь идет аспект несоединения здесь оппозиция к Сатурну, это еще хуже, особенно вот такая оппозиция, она неблагоприятна для женщин, потому что, как правило, она связана с достаточно ну, сложными возможностями забеременеть, поскольку Луна является естественным сигнификатором зачатия, и плюс еще она указывает на то, что у человека были достаточно прохладные отношения с матерью, возможно, с семьей, возможно, человека воспитывали в очень строгих правилах, в таком, знаете, жестком морализаторстве. И ну, человек зажат в очень такие серьезные рамки, то есть он буквально слеплен, вылеплен таким, каким его хотели видеть родители. Но здесь очень мало свободы действий. Следующий аспект это Луна с Юпитером. но Луна в оппозиции к Юпитеру это раздаривание своих эмоций не в попад, или кому попало, или чрезмерное раздаривание своих эмоций без разбора. В частности, у Мерилин Монро вот есть, к примеру, вот такое вот соединение Венеры и Юпитера в доме партнерства. То есть, можно сказать, что она, ну, ей нравились все те люди, которые ей оказывали более-менее какое-то там покровительственное внимание. Она им всем доверялась, дружила с ними, ну, можно сказать, слепо доверяла. Еще одним таким не очень ну, хорошим подспорьем в плане самооценки является положение Венеры, поскольку она непосредственно связана с нашими чувствами. Это ее положение в знаках падения, в Овне, в Скорпионе и в Деве. В Овне она проявляется как... Ну, по желание или возможность показать свою любовь только лишь вот через секс через сексуальную активность в Деве это как забота о другом человеке, о желании понять, чего он хочет. то есть Что-то делать для него, слушать его желания и что-то для него делать. Таким образом, а Скорпион это чуть сильнейшее чувство собственности, ревности. В общем-то, здесь очень идет серьезное осковывание по эмоциональным сферам. Еще интересное положение, это когда Солнце соединяется с Лилит. Ну, выглядит это примерно так. Дело в том, что лилит ⁇ это точка искушения, и когда она светит на солнце человека, она затмевает ему рассудок. То есть он перестает реально ну, вообще видеть себя, свои возможности. Как правило, он сам себе кажется в чем-то гениальным, чрезмерно важным. Также она может склонять тщеславию, особенно если Солнце у человека, извините, не Солнце, а лилит расположенного льве то это еще и сильнейшее притяжение к миру сильных, к миру успешных и зависимость от них. Ну, давайте вот для примера рассмотрим карту Владимира Владимировича Путина. Просто она у меня здесь была в сохраненных в базе. Ну, не знаю, насколько правильное его время, но будем отталкиваться от него именно. Итак, второй его дом связан непосредственно с, со Скорпионом. Его управитель Плутону в самой высшей точке гороскопа. То есть, соответственно, что для человека поднять свою самооценку, то есть, комфорт, комфортно он себя будет чувствовать только лишь тогда, когда будут удовлетворены его наивысшие амбиции, связанные со славой. Потому что... Здесь находится Плутон, это диктат, это лилит, зависимость от того, чтобы руководить другими. И здесь сильное тщеславие, слава и тщеславие в знаке зодиака лев. Давайте же обратим внимание на его солнышко. Солнышко его находится в падении, оно в знаке зодиака весов, плюс оно еще и в соединение с Сатурном, то есть здесь вообще идет с детства сильная неуверенность в себе. Ну, как мы видим, он не обладает супер там какими-то физическими данными для того, чтобы быть супер уверенным в себе, но он удачно это, вероятно, компенсировал своими какими-то умственными способностями, поскольку положение Меркурия говорит о том, что у человека мышление очень и очень хорошо работает. Меркурий в лучах Солнца. Здесь еще добавляется Нептун, который тоже, ну, хотя и в широком, но все же в соединении с Солнцем, и говорит о том, что человек, ну, имеет некоторые, знаете, определенные иллюзии относительно себя, ну, может быть даже, знаете, как корона, О, мысленно одевается корона себе на голову. Также во втором доме Марс, Марс связан непосредственно с Плутоном, то есть деньги человека, непосредственно его доходы связаны с властью. Я думаю, что, а да, плюс здесь еще Венера находится тоже в своем не очень хорошем положении, она находится в знаке Зодиака Скорпион, связана со страстью, с чувством собственничества, с чувством власти. «Хочу, чтобы все мое принадлежало только мне, все хочу контролировать». Интересно то, что Южный Узел у него уже в соединении со связкой властных планет. И говорит о том, что эта тема для него отработана в прошлом воплощении. А в данном воплощении ему как раз нужно было стремиться к семье, к гармоничным семейным отношениям. Ну вот он пошел таким путем. Каким пошел? Интересно, что... Ну вот, планета Марс в Стрельце может еще говорить о том, что большинство его денег находится не на родине, а где-то за границей. Ну что ж, я не буду делать тут подробный прогноз его, карты. Мы все-таки сегодня рассматривали положение астрологические положения, положения планет, связанные с самооценкой. Желаю вам всем, чтобы с вашей самооценкой все было в порядке, она не зависела от чего-либо мнения, была высокой, и чтобы вы успешно справлялись с, со своими поставленными задачами в этой жизни и были этому рады. Также хочу поблагодарить вас за внимание и попросить вас Поставить ваши лайки, писать комментарии, оценивайте, пожалуйста, помогайте продвигаться моему каналу и до встречи в следующих прогнозах, консультациях и наших простых встречах.